Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! Ну, во-первых, меня извините, что давно не было моих видео, просто были в отъезде. Пока нас не было, моя мама следила за моей оранжереей и моими питомцами. Ну, мои котейки тоже все хорошо, меня встретили, прям втроем встречали у дверей. Потеряли, скажут, мамка, ты чё уехала? Ну, все хорошо, в общем. тоже песни поет. Мы когда открыли двери, тот заливается. Ну, так как уже и солнышко стало, уже, знаете, заглядывать в окна. А коцо то вообще, он сейчас к весне-то вообще будет заливаться, наверное, трелями. Ну, а теперь посмотрим мои растения. Растения в хорошем состоянии все. Мы были в отъезде, наверное, недели две. И все хорошо. фан Мандарины. Они, кстати, уже становятся такие Мягче. Еще покажу. Но он прям приостановился-то в росте, наращивает плоды. Вот эти прям крупные. И видите, как бы вот, ну что-то вот, конечно, солнышко не хватает. Если бы солнце было, мне кажется, они бы были уже оранжевые. А так тоже, конечно, смотрится классно. Конечно же уже чувствуется весна, лучи солнышка уже стали пробиваться, хоть немного на растения стало попадать солнышко, и они, конечно, такие все веселые стали. С патефилум сенсация прям вообще такие огромные листья, очень прям вообще. Те, которые были первые листья, когда я его покупала, они прям мелкие, висят. Ну, он их прям их сбрасывает, а вот эти крупные растут. Ну, здесь у меня гордения, такой цветочек большой, но он уже такой с желта становится. И там везде по всему кустику появляются цветочные почки. Лимон, мой подрос тоже, листья такие. После обрезки он же вообще лысик был. Он сейчас такой пушистенький стал. Но это моя полочка. Посмотрите, красавица орхидея. Обалдеть! Такой цветонос. Даже не могу. Смотрите, ну их тут несколько, и посмотрите, все-все-все в цветах, там даже еще на заднем плане, так красиво смотрится, красотка моя, и здесь повыше, смотрите какая тоже нежность, белая, прям чисто белый цвет, Но пока две орхидеи цветут, но они все уже выпустили цветоносы. Ну, конечно, бугенвилия зацветает, конечно же, она... <с> еще и солнышко-то на нее попадает. Сейчас она опять будет набирать новые прицветники. Здесь вот посмотрите, какие большие, но ну, здесь вот против солнца, как бы вот так вот, красотка. С белыми, смотрите, розовая, с белыми пятнами. Здесь у меня даже лучки солнца падают и на аквариум. Рыбки тоже довольные. Здесь тоже все разрослось так прям вообще. Традисканция такая тоже пышная стала. Ну, кроссандра в своем репертуаре мы постоянно цветем. У нас все хорошо. Листочки блестят. Цветет. Так, вот аквариум у меня вписался полностью такой зеленый уголок. и когда вечером подсветку включают, тоже очень хорошо смотрится. На день я не включаю, так как солнышко есть и вообще так хорошо светло. Ну вот здесь тамаринт. Веточка тамаринда попала в кадр. Тоже появился рост. Везде появляются побеги боковые. У меня есть тоже Кагенвилия, Цикас, мой красавец, думаю, что он меня в этом году тоже порадует новыми ваями, ну, шикарный, конечно. Пойдемте. Моя мединила красотка. Представляете? У нее такие размеры. Она очень, прям могу сказать, огромная. И внизу аллаказия, посмотрите, тоже опахала такие. Надо будет скоро ее перевалить в горшочек керамический, потому что очень тяжелые листья она у меня сейчас стоит в двойном таком кашпо так как одинарно она просто переваливает вот представляете такие листья я вообще не могу не удивлюсь если до 60 сантиметров длиной ну красивые они прям смотрите как как ткань такая, знаете, так, как шоу какой-то прям блестящий. Прикольно смотрится. А здесь у меня к отцом. Он, кстати, весну тоже чувствует, поет, поет. Моя шифлера большая. Хочу показать филодендрон ну, карамель Марбл, она просто тоже огромные листья. Смотрится, конечно, очень красиво, несмотря на то, что она и в зелень ушла. Вот я сейчас покажу последний лист ее. Смотрите, какой он просто огромный. Я даже не знаю, сколько он сантиметров. Ну, наверное, лист сам, без, без этого стволика, да. Ну, сантиметров, наверное, 70 он точно. Вы представляете, размер какие листья. Красиво очень. Просто здесь все сливается с растениями. А если где-то ее поставить, чтобы ее видно было всю ее красоту. Контуриум. так начинает цвести. Тоже любит солнышко, конечно. Чувствует растение это весну очень хорошо. Здесь у меня еще малыши. Ну как сказать, малыши. А тыши мои зиму вроде зимовали хорошо, без потерь. Это бухгенвилия моя большая, даже, видите, один цветочек на ней остался, но я ее стригла перед отъездом, она, видите, более таким шариком у меня. И теперь я ее стричь не буду, но если будут, конечно, вытягиваться, я буду ее, конечно, формировать, а так она должна уже заложить цветочные тоже почки. Но сейчас будет теплее, на веранде я ее вынесу на улицу. Она спокойно переносит на улице даже минусовую температуру. Ну, чтобы это было недолго, конечно. А так, плюс один, плюс два, для нее это вообще нормально. Все такая она очень. Это моя замия. Но она медленно растет, могу сказать. Ну, в общем, как я уезжала, ничего с растениями такого не произошло. Некоторые, конечно, буллили больше, зацвели, только и все. Там, сейчас вам покажу. А он, видите, директриса. Котейки тоже встречали, все хорошо с ними тоже. Буся! Моя красотка. Буся. Девочка моя. Здесь вот на полке стоит бугидвиля. Красиво такие, знаешь, цветочки такие свисают. Ну, красиво, конечно, это растение смотрится. И сейчас... Покажу вам. Орхидея. Камрия. Вот она столько цветоносов выпустила. Цветет. Вот. А здесь вот у меня Бугинвиля. Вот один кустик цветет разным цветом но ну, не таким уж разным вот один такой бледно-розовый а один такой прям вот если солнце то прям малиновый прививки я ничего не делала, он просто всегда был бледно-розовым и тут вот он еще летом мне также цвел ну красиво смотрится кстати видите как еще солнышко вообще красота конечно Весна уже не за горами, конец января уже. И посмотрите, в ванной комнате это тоже буйство такое. Генвильи цветут. Да так ярко. Какие красавицы. В общем, все цветет. Прям до самого верха. Видите, сколько прицветников цветных. И розовые, и красные, и оранжевые. Ну, красота! Видите, какие яркие. В маленькой комнатке тоже Солнечно стало. Здесь такие небольшие у меня горшочки с растением. А бутилон, как всегда, мне кажется, он всю зиму у меня периодически так вот где-то немножко отдыхает и заново начинает цвести. То есть постоянно, могу сказать, красавица. Здесь варигаточка моя цветет, но солнце, конечно, светит. Вот видите, здесь тоже бугенвилли и белая зацвела. Всех прям показать, даже трахилась первым цветет. Ну, а что он тоже перезимовал? В общем, у меня вот здесь в прихожей прям под лампой, Вы знаете, над зеркалом есть лампа, у меня такая обычная. И ему в принципе хватило. Но я говорю, перезимовал хорошо, даже цветет. Видите? Хоть немного цветочков, но все равно. Ну, директриса везде за мной ходит. Моя хорошая девочка. Красавица моя. В общем, мама справилась у меня с моей оранжереей. <с Build -like> Спасибо ей. Все растения в хорошем состоянии. Вот такой обзор получился, теперь я буду снимать почаще видео, дело приближается к весне, сейчас требуется кое-кому пересадки и все я буду это снимать на видео и показывать вам. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, увидимся в следующем видео.